Я ставлю таймер и мы начинаем. Первое упражнение – приседания. Погнали! Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Садись довольно глубоко, как минимум до параллели бедер с полом. Колени могут выходить вперед за носки. Это не вопрос техники, а вопрос соотношения длины твоей берцовой кости к размеру ноги. Поэтому об этом можешь не париться, но о том, чтобы колени не заваливались внутрь, обязательно. Это очень важно. Приседание с прыжком в сторону. Погнали. Работаем без перерыва. Тренировка короткая, интенсивная и очень эффективная. Садимся глубоко, не воруем от себя диапазон движения, следим за коленями. Выпады. Носок смотрит четко вперед, колено остается четко над пяткой, не двигается вперед. Это важно, потому что когда твое колено двигается вперед, вся нагрузка переходит на квадрицепс, то есть на переднюю поверхность бедра, которая у тебя и так уже должна гореть. Нам же нужна нагрузка на ягодицу и заднюю поверхность бедра, поэтому смещай вес тела назад, следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой. Приседания с зашагиванием. Погнали. Я ненавижу это упражнение. Но оно офигеть, какое эффективное. Ты должна здесь чувствовать квадрицепс, переднюю поверхность бедра, должна чувствовать среднюю ягодичную. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Всегда. Это очень важно. Наклоны на одной ноге. Носок и колено смотрят четко вперед. Колено сгибается ровно настолько, насколько ему нужно. Не пытайся делать упражнение это на полностью прямой ноге. Это можно сделать на прямой ноге, если тебе позволяет растяжка. Но тогда больше нагрузки уходит на заднюю поверхность бедра. А нам нужна нагрузка на ягодицы. Старайся не падать. До сигнала. И у нас приседания. Погнали. Уже ты должна чувствовать свои ноги. Уже должно быть тепло. Может быть, они уже начинают у тебя гореть. Это хорошо. Это, собственно, то, что нам нужно. Работаем быстро. На максимуме своих возможностей. Без потери техники. Если ты чувствуешь, что уже делаешь неправильно, замедляйся. Техника важнее, чем скорость. Приседания с прыжком в сторону. О, ноги уже горят. Я надеюсь, у тебя они горят так же, как у меня. Но мы работаем, не сдаемся. Мы в этом вместе. Осталось полторы минуты до перерыва. Не жалеем себя, дорабатываем. Садимся глубоко. Мышцы устают, хочется не досаживаться до сигнала выпады погнали тренировка короткая но интенсивная и за счет этого эффективная ты не сжигаешь много калорий во время самой тренировки но ты сжигаешь офигеть как много калорий потом когда спишь когда твое тело будет восстанавливать твои ноги мышцы твоих ног Приседания с зашагиванием. Погнали. У-у-у, я надеюсь, твои ноги уже горят так же, как мои. Но мы не сдаемся, работаем. Даже если у тебя уже все болит, даже если у тебя уже все горит, работай до сигнала, до конца, выжимай из себя. Ты можешь работать чуть медленнее, ты можешь работать очень медленно. Главное, доработай до конца. Не останавливайся, не сдавайся. Пару секунд осталось. Погнали. Надеюсь, не путаешь ногу и делаешь по очереди. Наклоняемся ровно настолько, насколько нам позволяет баланс. Чем ниже ты наклоняешься, тем больше тебя дестабилизирует. Стабилизация точно также тренируется, как другие качества, например, сила, скорость или выносливость. И этому тоже нужно уделять внимание. Пару секунд осталось. Фух, отдыхаем. Надеюсь, тебе нравится тренировка. Надеюсь, твои ноги горят так же, как мои. Восстанавливаем дыхание. Дышим глубоко. Выдох носом. То есть вдох носом, выдох ртом. 5 секунд осталось. Готовимся. И у нас... Приседания. Погнали. Пол тренировки прошло, осталось совсем чуть-чуть. Выжимаем из себя максимум. Швыдку, жестку. Вы знаете, как я люблю. Приседание с прыжком в сторону. Работаем. Не жалеем себя. Следим за техникой. Следим за коленями. Садимся глубоко. Не воруем от себя. Все, что мы где-то не дорабатываем. Чуть-чуть раньше останавливаемся. Чуть позже начинаем. Не досаживаемся. Это все мы воруем от себя. Если ты уже тренируешься. Если ты уже выделила это время. Выжимаем себя максимум. Выпады. Погнали. Ноги должны быть в огне. Уже. Не знаю, как у тебя, но у меня горят конкретно. Приседания с зашагиванием. Спонсор поле в моих квадрицепсах и в моих ягодицах. В твоих, надеюсь, тоже. Работаем. Следим за колелом. Не даем ему выдвигаться вперед на выпаде. Мышцы устают. Другие мышцы пытаются доминировать, пытаются перетянуть на себя нагрузку. Нам важно не позволить им это сделать. Наклоны на одной ноге. Стараемся не падать. Если вдруг ты падаешь, не расстраивайся, не переживай. Баланс тренируется, поэтому старайся и развивай свой баланс и стабилизацию. Работаем до сигнала. И у нас приседание. Последний раунд. Работаем, выжимаем из себя максимум. Дорабатываем. Не жалеем себя. Я знаю, что ты можешь. Даже если тебе кажется, что ты уже не можешь, поверь мне, ты можешь еще ого-го сколько, и ты просто даже не подозреваешь об этом. Я знаю, что твои ноги горят. Приседания с прыжком в сторону. Мои тоже горят. Мы в этом вместе. Так что работаем. Не сдавайся. Доработай до конца вместе со мной. И ты будешь с собой гордиться. Я буду тобой гордиться. Можешь работать медленно. Главное, не останавливайся. До сигнала работаем. До сигнала. После этих прыжочков выпады Кажутся прям таким а, Отдыхом Для меня во всяком случае Не знаю как для вас Хотя вообще обычно я выпады просто ненавижу Ну, сейчас это для меня такая короткая передышечка Между прыжками и зашагиваниями Погнали, приседания за шагом. Следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Твои мышцы устали, ты устала, идут потери по технике, поэтому лучше делать медленнее, но правильно, чем быстро и неправильно. Техника всегда важнее всего. Следи за этим. Сомневаешься? Записывай себя на видео, со стороны виднее. Последний раунд. Работаем. Наклоны на одной ноге. 30 секунд осталось. Дорабатываем. Держим баланс. Работаем до сигнала. Ух. надеюсь тебе понравилась тренировка, надеюсь у тебя ноги горят так же как у меня, подписывайся на мой канал, увидимся.